И чтобы ты на Новый Год вот так же не лежал, как мой друг. Ух ты, готовьте могилку. Привет. Привет. Что, как там? Нормально. Ух ты, а ты что там, сучки кушаешь или помидорки? Ну, не, не, это, да, помидорки. Помидорки? Ух ты, какой молодец. Тогда я тебя хочу поздравить с Новым Годом и пожелать тебе, друг мой, знаешь чего? ты должен был спросить, чего, блядь? Да. Ну ладно, похуй, да. Хуйня, чтобы у тебя шапка была зеленая, как у мистера Вопроса из Бэтмена, и чтобы ты на Новый год вот так же не лежал, как мой друг, бухущий Боже, в дерево. Ух, ни хуя себе! Да, чтобы <с>... все у тебя было хорошо. Так что, брат, давай, всего тебе самого Брата наилучшего. А может, Обнял... заебал, покажи мне его еще раз, суп, ну, это... ну Молодцы, вот, спи. Красивый. Пиздец, пизда ему. Ну, короче, я тебя с общаемся. Да, ну рассказывай, как у тебя Новый год проходит. Давай говори. Ну я как бы по -по это, по поэнергичней, чем у твоего друга. Ну, знаешь, почему у него так хуево все, брат? Я знаю. Ну, догадываюсь. Ну, не, ну можешь ты и догадываешься, ты. у вас часовой пояс какой, ребятки? Ну совершенно другой, чем у тебя. Ты из Владивостока, а я из Китая. Да. Откуда ты узнал, бля, что я с Владивостока? Ух, тебе программа стоит хорошая, которая палит города, да? Да-да. Брат, Видишь? Видишь? А я так уже хочу. Она легко ставится. Да. Она просто... ты? ты с телефона сидишь или с компьютера? Нет, с компьютера, с компьютера. Вот, с компьютера ставится. Да. С а у нас просто, братуха, пол восьмого утра, пацан не выдержал, его вырубило просто. А у вас Новый год только начался полчаса назад, да так что... Да даже Новый год, ну вот лично мне. Я, да? Для меня Новый год это, знаешь, когда, когда, когда я родился, мой день рождения. А когда ты родился? 28 мая. А, вот, ну логично, блядь. А с другой стороны, Новый год это просто традиция, правильно? Традиция, ну, я... Да, да, да, да. Придум... Им... Придуманный кем-то, обусловленный вот, чем-то праздником. Ну, блядь, если так считать, то можно сказать, что и Библия тоже придумана, нахуй. Но чё, нет? Если копать глубже. У тебя есть еще. бухнуть-то А, вот, прикинь. Давай выпьем с тобой. Ну, брат, ну, двоечком только будет. Давай, Ты Федерич, за Новый год, за новое счастье. Хотя ты его не отмечаешь, так что давай за твой день рождения за 28 мая, нахуй, выпьем. День пограничника. Да, и заебись, блядь. Хули нам Новый год, блядь. Новый год, вон, пацаны спят, блядь. А я знаешь, куда сейчас пойду, братан? Не в Санкт-Петербург, не в Хабаровск. А вот, вот эту вот хуйню налить пойду. Так что, брат, блядь. Рад тебя видеть. Программа, конечно. Напиши мне, как она называется. Чат рулетное расширение. Так и пишешь просто поиски. Да? Чат рулетное расширение. Все, братуха, спасибо. Палью я найду, налью и чат рулетное расширение, да, написать? Да. Чат рулетное расширение установить в, в, в браузер. Все, спасибо, братуха. Давай, удачи. береги братюню. Давай ему заебись, его никто не обижает. Давай, удачи. А вдруг что? Ты проверяй его регулярно. Да, а? дышит, нет, да вроде дышит, нормально все. А, ну если ты рукой можешь дотянуться и понять, то все круто. Да, я нормально все. Давай, браток. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Давай, счастливо.